Друзья, добрый день. Меня зовут Владимир Вайнер. Я работаю директором Фонда развития медиапроектов и социальных программ Глодвей. Мы занимаемся разработкой и реализацией как раз медиапроектов. И поэтому вот этот видеоурок информационное сопровождение деятельности НКО он вот как раз ложится в тему того, чем занимается наш фонд. Меня попросили организаторы постараться коротко рассказать о таком вот каком-то подходе к информационному сопровождению деятельности. И э, я подумал, что будет лучше всего пока рассказывать и показывать это на примере разных компаний. Поэтому вот чуть-чуть совсем теории и примеры будем с вами смотреть. И э, в общем-то вот думаю, что это будет. Как раз такая достаточная, небольшая вводная такая вот история об информационном сопровождении деятельности НКО. Не буду говорить о том, что это необходимый элемент работы, что вся деятельность информационная является по сути еще одним таким сервисным проектом к любому вашему проекту, который вы реализуете. И это такой важный элемент, который, к сожалению, чаще всего остается немножечко так вторичным за бортом то есть вот некоммерческая организация реализует свою миссию она разработала проект она там могла привлекла ресурсы чтобы это делать а вот информационное сопровождение этой базовой деятельности остается ну как бы э, таким вот вторичным то есть вот получится сделаем там но ну, будет время разместим информацию в социальной сети и так далее. И вот этот подход, он оказывается достаточно таким э, работающим на сокращение, на снижение эффективности, на снижение устойчивости, на снижение вот, э, вообще как бы формирующейся как раз вокруг некоммерческой организации э, среды доверия и поддержки. То есть как раз пока есть базовая деятельность и ресурсы на ее реализацию, нужно максимально вокруг этого формировать поле информационное, которое, собственно, вот в первую очередь, наверное, важно, чтобы оно состояло вот, с точки зрения некоммерческой организации из того, что сама некоммерческая организация для себя решила с ответами на вопрос, кто мы чем мы занимаемся, только не в формальных текстах устава и миссии, а именно чтобы это было понятно людям. То, что можно назвать, например, позиционированием, то есть позиции нас на рынке решения социальных проблем, позиции нас в пространстве, в котором мы создаем какое-то новое общественное благо и помогаем людям. Вот, Если мы сами это не продумываем и эту позицию в понятных для людей форматах и текстах не создаем, то ее никто другой не создаст. И окажется, что люди вынуждены просто сами придумывать какую-то э, историю, кто мы, почему мы, зачем мы и так далее. И, и прямо сейчас, даже вот буквально вот в эти дни, э, можно найти такие вот сюжеты, когда некоммерческая организация недостаточно вошла в коммуникации, например, с местными жителями. Местные жители сами решили разобраться, что это за организация. И это все на основе различной мифологии создало такой вот эффект того, что люди теперь знают, что такое некоммерческая организация. Они знают, как она там, не знаю, алчная, ужасная и так далее. А на самом деле все не так. Но это на самом деле все время было вторично в коммуникациях с жителями. И жители этого не узнали о том, что организация была хороша. Поэтому, ну, если вот э, не очень понятно, о чем речь, то вот про историю про культурную прачечную и расследование местных жителей о том, какая она, это вот сейчас московская такая история. Но она очень показательна как раз в связи с темой информационного сопровождения деятельности НКО, запуска новых проектов некоммерческими организациями и так далее. Прям такая учебный показательный кейс. Ну вот, чуть-чуть такая вводная. И дальше я хотел бы попробовать как раз запустить один из роликов, который, мне кажется, вот показывает сразу на очень понятном уровне. И важно попробовать и для себя определить, а как мы можем рассказать о себе, такую вот коротенькую историю, что мы и кто мы для местных жителей. Я сейчас попробую запустить видеоролик. Так. И 30 секунд. Смотрим на экран. Прямо такая вот 30-секундное позиционирование и рассказ о деятельности некоммерческой. To get a job, she needs child care. To get child care, she needs money. To get money, she needs a job. To get a job, she needs child care. To get child care, she needs money. To get money, she needs a job. Вот мы сейчас с вами посмотрели ролик. Он показывает э, ситуацию э, проблемы, в которой оказывается большинство э, мам с маленькими детьми, когда нужно, чтобы отдать ребенка в детский сад, нужно найти денег, чтобы найти денег, нужна работа. Чтобы получить работу, нужно отдать ребенка в детский сад. Замкнутый круг. И разрешить эту ситуацию позволяет как раз вот организация, которая помогает мамам-одиночкам, Организует присмотр за детьми, помощь в поиске работы и так далее. Вот это как раз такая вот очень лаконичная форма, в которой можно попробовать найти и себе вот объяснение. То есть, вот, о а чем мы понятны как организация для тех людей, к которым мы хотим обратиться с коммуникацией какой-то. Которым мы хотим, может, помочь. К которым мы хотим привлечь как... Волонтеров и добровольцев, которых мы хотим привлечь как доноров или частных жертвователей и так далее, и так далее. Вот это вот такая первая история, которую интересно вот посмотреть. И, собственно, с этого все как правило начинается. Вот с понимания, кто мы, что мы, зачем мы и так далее. И попытки это превратить в какое-то вот такое вот понятное для людей медиа решение. Если же двигаться вот дальше в этой логике, то из таких инструментов подсказок, которые можно так вот коротко представить, наверное, важно сказать о том, что вот, я уже говорил, что информационная работа это такой же точно проект. Но отличие его от реального проекта, где мы, может быть, там, строим какие-то мастерские или создаем новые рабочие места еще, или э, помогаем там, оказываем какие-то социальные услуги и так далее. Отличие информационной работы в том, что вся работа происходит исключительно в сознании людей, на уровне их представлений, их отношений их поведения. То есть это все находится все равно вот в мире массового сознания, человеческого сознания. И поэтому вот с этой точки зрения можно попробовать для себя определить, что мы хотим достичь нашим, нашей информационной работы. И можно прям выделить такие три ключевые условно уровня. Уровень представлений. Мы хотим, чтобы люди понимали, чем мы занимаемся, кто мы такие, какие у нас проекты, откуда у нас ресурсы, зачем мы это делаем и так далее. То есть на уровне просто понимания. Это не значит, что люди будут нас поддерживать, то, что понимают. Нет. Но хотя бы понимание, чтобы было, чтобы сократить почву для мифологии, и, как правило, то, что человеку непонятно, то становится угрожающим. Вот поэтому вот, вот это вот важно на таком первом уровне решить. И посмотрим как раз пример, связанный вот с таким вот как раз решением вопросов понимания. Внимание на экран, сейчас мы посмотрим. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе. Вот такой чудесный ролик мы с вами посмотрели. И чудесен он тем, что он как раз формирует представление у людей, что такое инклюзивное образование. Что это про любого ребенка. У каждого родителя есть гипотеза, что каждый ребенок уникален. И это и есть про инклюзивное образование. Каждый ребенок действительно уникален. У каждого свои особенности. И создание среды, в которой вот учитывается уникальность и особенности каждого ребенка, и есть инклюзия. И дети могут быть, конечно, очень разными и, и физически, и, и так далее. И это вот все про вот такую вот интеграцию каждого человека. Тогда это и есть инклюзивный подход. И то, как подан этот ролик, он как раз рассказывает, создает такое безопасное ощущение от вот этого нового слова инклюзия, ну, для многих родителей нового. И логика ролика построена так, что как раз сначала я понимаю, что это про меня, каждый ребенок уникален, а у меня ребенок о, а что там, что там дальше хотят рассказать в этом, про это МКО. Затем я понимаю, что это прямо сейчас, это вот меня касается, и мне нравится такая история уже на уровне такого отношения. А дальше мне вам дают совет. Выбирая школу, поинтересуйтесь, есть ли импульсивный подход. И это означает, что запускается такая цепная реакция. Чем больше людей видят этот сюжет, тем больше людей приходят и задают вопросы, тем больше директоров школы или заучи и так далее начинают задумываться, а почему так часто стали возникать вопросы про инвазивный подход. Возможно, это как раз то, что действительно важно. И дальше-дальше... Вот, запускается такая вот параллельное формирование инклюзивной, запроса на инклюзивную среду со стороны уже всех ключевых игроков. И это на уровне представлений. Сначала просто объяснить, о чем мы, чем мы занимаемся, в чем важна наша проблема и так далее. Либо мы объясняем решение. И вот с точки зрения решений тоже очень важный такой вот пример. Сейчас мы посмотрим его. Тоже по-прежнему еще мы говорим о представлениях людей, о том, что важно людям знать хотя бы и смотрим ролик. Мы в фонде Орби многое знаем об инсульте. Знаем, что по статистике он случается с каждым третьим. Знаем, что когда он случится, пострадавшему будет сложно говорить, поднять руку или даже улыбнуться. Но еще мы знаем, что если вовремя разглядеть эти признаки и вызвать скорую, то человека можно будет спасти от инвалидности. Теперь это знаете и вы, а значит, сможете помочь нам сократить количество заболеваний инсультом в нашей стране. Будьте внимательны к окружающим и не стесняйтесь вызывать скорую. Вот это тоже такая классика, формирование знания. И, соответственно, если даже смотреть на эффективность информационной работы, информационных проектов, люди не знали, люди знают. Это то, что вполне измеримо и понятно, как с этим работать. На уровне именно обеспечения информационного сопровождения деятельности. Если вот следующий уровень уже идти, отношений, то это чуть-чуть сложнее. Но это сложнее в первую очередь тем, чтобы мы сами поняли, а как могут люди относиться. Почему люди к этому начнут относиться как к чему-то своему, близкому, ценностному, значимому и так далее. И очень часто сами некоммерческие организации даже не до конца вот про, ну, как бы формулируют, в чем ценность того, что они делают. На чем объединяются люди даже поддерживая эту организацию. и я хочу показать один ролик который мне лично очень нравится, который как раз вот подчеркивает более такую ну, серьезную специфику того что делает некоммерческая организация и что как раз вот про отношения формирует такое вот отношение людей к делу внимание на экран. Oh mm -hmm. Вот это про отношения, то есть что дает на самом деле фонд, благотворительный фонд в данном случае, он дает реально жизнь людям, долгую и счастливую жизнь. И вот это вот такой вот инсайт, такое вот сообщение, очень ценностно значимое, оно и формирует отношение тогда к этой деятельности, что фонд не просто собирает деньги, или собирает деньги и оплачивает операции. А фонд создает э, вот, жизнь человека. Это чуть-чуть другая история, согласитесь. И это про отношения. Важно в первую очередь самой организации понять, что мы делаем на самом деле. И вот этим поделиться уже в коммуникациях с другими людьми. И следующий уровень, когда человек понимает, чем вы занимаетесь, чем вместе, может быть, мы можем заниматься или что надо делать для решения проблемы. Человек понимает, что это его касается, близко к его ценностям. Это прямой может быть к нему относится. Что же делать? Вот это вот третий уровень уже, конкретная демонстрация того, что можно и нужно делать. И я хочу показать еще один ролик. Смотри, овощи и фрукты, вся продуктовая корзина и клубничка Зина На руки покупателей немного подразнили, но по какой-то причине нас так и не купили Срок годности и скоро закончится, а нам-то хочется полезными попы для общества А фонд продовольствия Русь твори добро Они везут продукты тем, кому не так повезло Теперь и ты можешь помочь этим людям, бро Заходи на сайт, помогай, твори добро Твори добро, твори добро, бро добро, добро. Вот. фонд продовольствия русь ты можешь помогать ты можешь покупать дополнительно продукты себе и в корзину для вот фонда русь ты можешь поддерживать его через сайт в разными способами и так далее и так далее призыв к конкретному действию с обоснованием почему это важно то есть также по цепочке от представления отношения и соответственно что можно вместе делать и вот это вот такая вот, мне кажется, очень важная и по, вот, последовательная картина действий и формирование представления отношений поведений. поведения. И еще один момент, который тоже сейчас все чаще возникает в, в вопросах информационного обеспечения, информационного сопровождения деятельности, это вопросы вообще, когда проект завершается, а как рассказать об этом людям, что... Нужно или можно сделать, чтобы люди поняли, как здорово мы все вместе в родном городе что-то делали или там в этой теме. И здесь важно, конечно, искать тоже форматы, которые несложно, посмотрев, понять и увидеть вот масштаб деятельности. Часто он не виден, обычно просто так вот видны, видны отдельные кусочки, а вот посмотри, как посмотреть на весь масштаб. Я хочу показать тоже еще один пример. Это отчет о деятельности Гувейтвейдного фонда Константина Хабенского за аж 2013 год. Но вот по формату, по подаче, по логике он как раз, несмотря на то, что 5 лет назад он более чем актуален. Давайте его посмотрим. Прошедший год был очень богатым на события в жизни фонда. Нам многое удалось. Без вашей поддержки это вряд ли бы произошло. Благодаря вам в 2013 году фонду удалось собрать в два раза больше средств, чем за предыдущие пять лет. А значит помочь гораздо большему количеству нуждающихся детей. Половина этих сборов пришла от людей, жертвовавших небольшие суммы. Оказалось, чтобы заниматься благотворительностью, совсем не обязательно владеть сетями магазинов или нефтяной вышкой. Можно просто отправить СМС или поучаствовать в программе Подарить добро», отказаться от наскучивших новогодних корпоративных сувениров или пожертвовать небольшую сумму со своей зарплатой. Некоторые компании помогали нам напрямую своей профильной деятельностью. Например, перевозили детей и врачей из одного города в другой. Вы знаете, что деньги в нашем деле решают не все. Детям нужна квалифицированная медицинская помощь. И в этом году мы объединили лучших специалистов в наш экспертный совет. Благодаря усилиям доктора Куликовского в Люберецкой больнице номер 3 появилась детская нейрохирургическая служба. Чтобы родители и врачи узнали больше о детской онкологии головного мозга и как с ней можно бороться, мы провели круглый стол в РИА Новости. Выпустили на эту тему очень полезную книгу и опубликовали множество статей наших медицинских экспертов. Кроме этого, мы присоединились к проекту «Дальние регионы». Врачи ведущих клиник читают лекции своим коллегам в отдаленных уголках нашей страны. Теперь в этой программе есть и лекция об опухолях головного мозга. Для выздоровления детям жизненно необходимы положительные эмоции. Поэтому каждый месяц мы вместе с нашими друзьями, известными артистами, навещали ребят. Завидев гостей, дети уже светились от счастья. А мы радовались тому, как быстро после таких встреч шло их выздоровление. Мы называем это терапией счастья. Мы не бросаем и тех, кто уже выздоровел. После долгой борьбы с недугом ребятам приходится заново учиться жить в большом мире. Для этого мы организовали для них поездки в реабилитационный лагерь. Я всегда говорю, что благотворительность не должна быть со слезами на глазах, а должна быть просто созидательной. Поэтому мы по мере сил старались организовывать интересные вещи, чтобы привлекать людей к участию в добрых делах. Мы катались на коньках и ставили спектакль, гоняли на велосипедах и бегали на марафонах, вырезали из тыкв и раскрашивали лавку мира, смотрели премьеру «Географа» и проводили благотворительные аукционы. Мы много сделали, и у нас большие планы на ближайший год. Искренне надеюсь, что с вашей помощью они реализуются. Спасибо, что вы с нами. В текущем информационном потоке многое быстро забывается, и, и нам даже кажется, что ну что такого, ну собрались, ну приходили кто-то к нам. Ну вот провели мы мероприятие одно-другое, ну подумаешь, коллективные фотографии. А вот именно как это вот было, как мы даже это готовили, как мы во время этого там вместе чему-то радовались или чего-то достигали, как волновались там сбором средств, которые происходили, или как мы думали, придут или не придут к нам люди на какое-то мероприятие, или как пришли неожиданно волонтеры, и почему пришли. Это все-таки маленькие фрагменты, которые сейчас собираются, само, вот отражение их, это и ленты в социальных сетях, и истории вот эти коротенькие, которые люди записывают, они через сутки пропадают. Вот если и на это обратить внимание и формировать из этого какой-то такой же как бы, таймлайн, такой поток реализации проекта, и где-то, чтобы он еще и сохранялся, вот это тоже такой важный элемент информационного сопровождения. И, и я думаю, что вот сейчас мне уже, думаю, организация... Могут намекнуть, что пора заканчивать такой вот небольшой блок. Но вот ключевые вещи. Для себя самих разобраться с позиционированием и превратить его в понятные для целевых аудиторий тексты, визуальные решения, сюжетные решения и так далее. Затем, разрабатывая каждый раз любую коммуникацию, продумывать ее на уровне, что люди должны знать, как они могут к этому отнестись, почему вдруг обычный человек захочет быть добровольцем, как это к нему относится, вот это добровольчество, там, или еще что-то, или? почему я буду жертвовать деньги на это, и так далее. И третье, что конкретно нужно сделать, в чем конкретный призыв, вот здесь и сейчас. И вот это вот такие вот ключевые вещи. И последнее, соответственно, фиксация всех активностей вокруг, для того, чтобы можно было... Собрать это вместе и построить картину общего, созданного всеми вместе будущего, в которое мы пришли благодаря тому или иному проекту некоммерческой организации. Вот, наверное, вот пока в целом можно этим ограничиться. Спасибо вам большое. Меня зовут Владимир Вайнер. И это был видеоурок информационное сопровождение деятельности НКО. Спасибо.